так всем добрый день мы рассматривали Danfoss WZC Basic 6.1 ну и сделали некоторые выводы здесь мы немножко послесловия ну или по скрипту, то есть когда рассматривали уже результаты сопоставления то обнаружилось что в этой программе ну, не прилетает крыша тем самым ну, неадекватно получается значение температуры на холодном чердаке. Но то есть самком выпустила обновление. То есть вот 8 числа оно прилетело декабря. Ну и в настоящее время, то есть, если мы э, зайдем на помещение, то есть выберем чердак дальше импорт модели импортируем так ну и открываем подсобное помещение ну и как видим теперь у нас есть крыша которая не прилетала в предыдущей неисправленной версии данной программы но вот теперь когда это все Устранили. То есть благодаря этому обновлению. Теперь можем сопоставить полученные результаты. Итак, идем на итоги. То есть либо непосредственно в меню. Либо нажимаем на иконку. То есть, ну и в результате у нас получили следующие значения Так, в подвале 6 градусов. Ну а минус 6 градусов на чердаке получилось 15 градусов условно так открываем программу Oventrop ZC 5.0 которая был у нас тестовая пример ну и видим соответствующее значение здесь у нас минус 8 градусов а здесь минус 21 градусов. но это обусловлено еще раз повторяю тем что в этом расчете мы длины помещения брали немножко другие. То есть длины 5 метров. Ну а в результате выполнения этой программы, то есть когда мы отчерчивали непосредственно ваши планы, я уже показывал. То есть надо было длинный, то есть наружные стены смещать немножко выше, чтобы результаты у нас приблизились к тем, которые получили там. То есть из-за того, что вот эта вот длина не совпадает, то есть так там брали 5 метров. Ну, давайте на комнату такую зайдем. То здесь площади немножко по-другому определялись, потому что. Еще раз повторяю, то есть размеры наружных стен надо было сместить относительно оси. То есть здесь вот они должны были быть, чтобы у нас наружные стены взяло 5 метров. Ну и помимо этого еще и перегородки, чтобы нам получить непосредственно. Вот здесь вот 25 метров. То есть это я уже говорил. И так далее но есть, благодаря этой программе теперь таких ошибок так называемых вводимым э э э э э проектировщиком уже отсутствует то есть, когда у вас есть готовые планы то есть вы можете соответственно нанести сюда ну, и разместить все те необходимые ограждения которые у вас участвуют в расчетах то есть люди из сам поправили положение ну и теперь то есть мы можем дальше двигаться для того чтобы изучать следующую программу которая будет носить название Danfos SO4.1 то есть ну а результаты расчета благополучно из этой программы перейдут в другую программу то есть как рассчитывать систему отопления ну, в результате интеграции этих двух программ то есть ну и ждите следующее видео потому что смысла продолжать было не, не было в результате того что здесь была ошибка не недочет программе то есть не переносили э, крышу то есть перенесло у нас только наружные стены ну и перекрытие между вторым этажом и чердаком ну и результат получился соответствующий сейчас все исправили то есть можем двигаться дальше так всем спасибо за внимание ну и до дальнейших расчетов в следующей программе. До свидания.